Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем опять говорить о словах. И сейчас, внимание на экран, появится новое слово. Итак, «бомонт» – что же это за слово? Впервые оно пришло в нашу речь из французского языка от двух слов. «Бо», то есть «хороший», «лучший» и «монт» то есть люди или свет, и бомонт, то есть некие хорошие, лучшие люди, так сказать, сливки общества. Слово бомонт утратило свой социальный смысл, хотя в 1863 году, когда оно пришло, конечно, оно обозначало людей определенного социального круга. Ну и в современном русском языке иногда это слово используется в ироническом смысле, если Бамонт вызывает улыбку. Но, как правило, имеются в виду писатели, художники, артисты вот такой Бамонт. Это может быть литературный Бамонт, музыкальный Бамонт, кинематографический Бамонт и так далее. Слово Бамонт, слову лучший мир, лучший свет или высший свет можно подобрать соответствие. Можно сказать, что слово богема оно, в общем-то, похоже родственно со словом Бамонт. Примеры столичный Бамонт, местный Бамонт российский бамонт петербургский бамонт и так далее.